Добрый день всем! Мое имя Александра и сегодня во втором уроке я хочу дать несколько рекомендаций по заработку веса Points партнерам, регистрирующихся в компании SFI в разных календарных числах. Если вы регистрируетесь в начале месяца с 1 по 10, вы выполняете все задания в разделе «Getting Started Actions», так как я рассказывала в своем первом уроке, после выполнения всех заданий именно в этом разделе вы получаете 765 версапоинсов, плюс бонус от компании в 200 версапоинс, либо бонус в 500 версапоинс, если вы сделаете все задания в этом разделе после регистрации в течение 24 часов. Далее вы переходите в раздел Daily Actions, Дневные задания. В этом разделе вам доступно будет набрать 11 верса-поинтов каждый день. Умножьте это количество VersaPoints на количество дней, оставшихся до конца месяца, и вы узнаете общее количество VersaPoints, которые вы можете заработать в этом разделе. Допустим, если вы зарегистрировались 10 числа, у вас как минимум остается 20 дней до конца месяца за 20 дней в разделе Daily Actions вы наберете 220 верса В разделе Weekly Actions недельные задания за этот же промежуток времени, то есть за 20 дней вы получите больше 100 верса points Далее используйте раздел Indemedia Actions промежуточные действия в этом разделе вам будет доступно набрать 300 версапоинс при суммировании всех версапоинс за выполнение всех заданий в этих, в этих разделах вы можете набрать 1585 версапоинс эти почеты я делала, исходя из того, что по каким-то причинам вы не смогли сделать все задания в разделе «Getting started actions» в течение 24 часов после регистрации. Мои советы этим партнерам – уроки в разделе launch не трогать вы изучите можете их изучить но не отвечайте на них отвечайте следующие месяцы и у вас будут запасные 450 версапоинс для второго месяца также вы можете оставить часть урок часть заданий в разделе in the media actions где-то 7 заданий при суммировании этих 450 и, допустим, 70 VersaPoints у вас будет 520 VersaPoints запасных для второго месяца. Те партнеры, которые регистрируются в середине месяца с 10 по 20 поступают так же, как те, кто регистрируется в начале месяца, только частично делают уроки из раздела LaunchPod и часть уроков оставляют на следующий месяц. Следите за общим количеством VersaPoints. Я здесь также рассматривала вариант, если по каким-то причинам вы не смогли сделать все задания из раздела «Getting Started Actions» в течение 24 часов после регистрации и получаете бонус в размере 200 версапоинс. Те партнеры, которые регистрируются в конце месяца, с 20 числа или в последний день месяца, Этим партнерам необходимо сделать все задания в разделе «Getting Started Actions» в течение 24 часов после регистрации и получить бонус 500 VersaPoints. Допустим, вы регистрируетесь в последний день месяца. Давайте посмотрим, что получается. При суммировании всех VersaPoints за проделанные задания в разделах «Getting Started Actions» плюс бонус 500, плюс Daily Auctions, плюс Indemedia Auctions, вы э, можете набрать 1576 VersaPoint. Как видите, 1500 VersaPoint легко можно набрать за один день. Надо только немного постараться. Собственно говоря, эти небольшие советы для тех партнеров, которые по каким-либо причинам не могут вложить в развитие этого бизнеса несколько десятков долларов. О том, как вам набрать в следующем месяце, во втором месяце полторы тысячи VersaPoints и поддержать свой статус, мы поговорим в другой раз. Сейчас я хочу пожелать удачи всем и до следующей встречи.